И снова всем привет. Здравствуйте, другие подруги. Значит, если мы не справляемся с каким-то большим мужчиной на столе, да, это можно на полу сделать. Вот так вот положили человека, свернули из простой такую трубочку. Значит, ну, какая нам много нужна? Вот это укорочено, да, значит, ее будем вытягивать. А это наоборот туда. Вот так положи ее. Делаем плотный захват. горя, да, угу. чтобы вообще она не отпускала. И прямо вот закручиваем вот так, чтобы прям было плотно-плотно. Натянули, видите, под углом. Тут в пятку упирались, чтобы был толчок, да, и на себя. Сползает это я, видите, плохо закрутил, значит, получше. Там можно узелок, узелок завязать. завязать, ага. Вот, да. И получается корпусом, я двигаюсь корпусом, видите. О. Почувствовал? И там тоже получается, да, 45 градусов regard, угол где-то, да? Ага. Да, примерно 45 градусов. Uh -huh. Там вот поясница потянется, uh -huh. и uh -huh. на сустав. Вот. Самостоятельно не повторять, а если пришли ко мне на тренинг, я вас всему научу, все покажу.